Всего несколько лет назад, когда небольшой научный коллектив под руководством Олега Гусева собирался отправить на борт МКС личины комара-звонца, над учеными не смеялся только ленивый. А сегодня присоединиться к этому проекту хотят биологи со всего мира. И все потому, что ученым Казанского федерального удалось задуманное. Высушенная личинка не только ожила в космосе, но даже вернулась на Землю и дала потомство. А собратья африканского комара после этого еще трижды побывали на орбите и выходили в открытый космос. Сейчас у нас идет уже, по сути дела, четвертый эксперимент. И э, в открытом космосе, вот это самое интересное, мы ожидаем от самых последних данных, сейчас только что завершился эксперимент XPOS-R. Это совместный эксперимент Российского космического агентства и Европейского космического агентства. И в рамках него личинки провели около двух с половиной лет в открытом космосе. И что интересно, часть из них вот этому воздействию космического ультрафиолета. Вот. И, в общем очень интересно. Ну, два с половиной года, чтобы представляли это примерно там туда и обратно слетать до Марса еще останется время. Сегодня, казавшийся поначалу авантюрным эксперимент с личинками комара звонца, нашел вполне реальное применение. Вооружившись, результатами исследований ученые КФУ учат уникальной живучести личины к полипедиум в андерпланке, клетки других организмов. И это уже в ближайшей перспективе может решить к примеру проблему зависимости биобанков от электроэнергии. У нас биоматериалы хранятся либо с помощью консервантов каких-то, либо в замороженном состоянии, в жидком азоте. У этих методов есть свои недостатки. А вот если мы научимся использовать высушивание, которое растения вот уже миллиарды лет используют, и семена у нас могут лежать годами, а потом мы просто привили к ним воду, и они у нас ожили. Если бы мы научились это использовать для того, чтобы хранить, например, яйцеклетки, какие-то клетки продуценты каких-то материалов, которые нам нужны. Ну, это было бы очень здорово. Мы как раз работаем над этим. И основная модель у нас это как раз э, тот самый знаменитый комар из Африки, полипедийный медокланки, который это научился делать сам. Несмотря на свои маленькие размеры, личинка комара-звонца скрывает еще очень много секретов и загадок. И ученые КФУ с каждым днем все ближе к их разгадке. Нам интересно в ответ на обеспоживание или на другие стрессы, какие компоненты активируется и соответственно какие вот цели какие потенциальные биомолекулы будут потенциально полезны хорошо для использования на других модельных объектов а для этого нам нужно делать такой следок работы генов в конкретный момент времени и вот этот прибор нам позволяет это делать То есть в настоящее время лет запуск он читает огромное количество информации это терабайты данных вот, и к счастью у нас есть такая лаборатория, в которой мы это можем не Стоит отметить, что многие ждали от эксперимента с комаром маленького чуда. Человечество не теряет надежды найти способ доставки астронавтов до отдаленных космических объектов. Но ученые Казанского федерального рассматривают ангидробиоз разванца лишь как способ удешевить доставку продуктов или биоматериалов для научных целей и не более. Впрочем, состояние анабиоза в КФУ тоже изучается. И здесь уже есть пища для размышлений. Александр Александров, Руслан Уразаев, Универньюс.